Я мама тоже так говорила. Еще одна им двадцать, давай залазим идем список. Всех порах не справляй Второй. Третий. Тут вот. две машины. Я взорвался, короче. Я поубаю. Забор три лица. А, вам было весело, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ждите нового видео и всем, всем удачи!